Добрый день, уважаемые подписчики! Мы пытаемся второй день снять видео о том, как оттаивает тепловой насос, так как данная зима и очень многие наши клиенты спрашивают, как часто наш тепловой насос становится в оттайку, какой промежуток. Чтобы не быть голосовыми, мы хотели снять видео. Данная зима у нас 2019-2020 температурный режим колеблется где-то плюс 5, минус 3 в лучшем случае, то есть в принципе достаточно влажно и э, часто очень техника становится батальтой, особенно тепловые насосы, которые ну, на самом-то деле э, разработаны на базе наружных блоков от кондиционера наш тепловой насос это именно тепловой насос, обратите внимание на его размеры он очень большой у него большой тепловой Сейчас я вам покажу ламели. Они толстые и шах ламели. Видите, намного больше, чем у тепловых насосов других производителей. Я вам покажу под низом насоса. Видно, все сухо. Никакой наледи, никаких конденсатов, ничего. Я вам не смогу показать. Хочу только еще рассказать о том, что... На том плане стоит в наружном блоке, в стоит ин инверторный вентилятор, всего 600 оборотов, и БМПАПС, я вам покажу шумовые характеристики, я думаю, что мы слышите только шум воздуха, наши соседи, наши не жалуются, все хорошо, вот могу показать вам внутреннюю часть, мы на данный момент, Проводим эксперимент очередной, поэтому снята крышка. Как видите, сервис с момента установки не проводился. Если честно, не было а, необходимости. Ну, и, в принципе, не хватало времени, так сказать, потому что были заняты реализацией а, ваших проектов, ваших запросов. Сейчас мы экспериментируем, экспериментируем. Все оборудование, которое мы продаем или предлагаем – мы эксплуатируем сами, проводим на нем эксперименты. Данный тепловый снос установлен у нас в офисе. Мы ним пользуемся и летом, и зимой. Он у нас обеспечивает и холод, и тепло. Это вообще жилой комплекс. Никто из соседей не жалуется на шум. Внизу здесь коммерческая недвижимость. Вот тут у нас стоматология рядышком. Там собирается открывать рядом еще салон красоты.